Привет! Привет, и мы продолжаем наш семейный проект Лобнинский кролик Сегодня я хочу с вами поговорить о такой породе, как серебро Почему мы выбрали эту породу? У нее есть огромное количество плюсов Во-первых, это мясо мясошкуровая порода Что для нас немаловажно Так не убегает модель из кадра. Во-первых, у нее ценится и мясо, и шкурка Шкурки у этих кроликов очень ценятся, потому что они темного оттенка Но они не подлежат окрашиванию Также у них есть такая небольшая сединка что мне очень нравится, шкурка очень приятная на ощупь. Особенно ценятся зимние шкурки. А также, что хочу отметить, у этих кроликов достаточно покладистый характер. Да, они очень общительные, дружелюбные. Это Я спокойно. считаю, это очень важно, что кролики такие покладистые для семьи, которая начала заниматься этим бизнесом. Оля, звезда поля, звезда из кадра. Поля, помни, поля, камин, Поля. Также у этих кроликов идет большой выход шкурки и мяса. Шкурка получается цельная и большая по площади. Эти кролики морозостойкие, их можно содержать на улице зимой. Они переносят наши русские морозы. Именно за счет своей вот такой теплой шкурки. Также эти кролики отличаются своим хорошим материнским инстинктом. Вокруг у них. Хватит, да? В акроле у них получается до, от 8 до 10 крольчат, но бывает и больше. Фу! Они очень хорошие мамы. У нас вот были акролы, зачастую рождаются по 9-10 крольчат. Я считаю, что это очень хороший показатель. Кролики очень легко привыкают к новой обстановке, к новым условиям. Скажи, очень милые, комбикор, забавные, ты Очень А что мы кормим? Комбикор? Очень мы кормим, мы кормим, бикорм, не я, Мои штаны. Они очень приятные. Даже в год выкращат, очень очень-очень лоскот, оставляют их дома и сюсюкать, сюсюкать, как плюшевую игрушку. Они очень забавные, милые, все все которые всегда хочется чухать за ним надо ухаживать они пьют воду они ночные еще вы знаете что кролики спят с открытыми глазами очень круто как? Как? Как? А? они потом закрывают ну да, закрываю. М -м. очень забавно чуш, чуш, чуш. они бывают лесные Бывают лесные белые, когда зима идет. Серые, когда весна или лето. Это может быть бредней маленькой сестры. Только рыжего цвета. Очень красиво, а, любознательно. Поля а, хочет это облизываться. Самец так. Это самец так у нас брыкается. Ну хочет гулять просто. Можно доел быть звездой экрана. Очень надоело. Вот, ну, давай завершаться этим нарежем. Всем пока. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. С вами Лоблин, был Лобнинский кролик. кролик.